здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами поговорим о сортах винограда для игристых вин Ну, конечно прежде чем мы приступим к рассмотрению конкретных сортов немножко обсудим что же такое игристые вина почему их хорошо делать в наших условиях скажем так северного виноградарства и какие технологии приготовления вот этих самых вин существуют значит Начнем с технологий. Существует, конечно, технологий много, но для домашнего использования подходят три. Первая – это классическая технология приготовления игристого. Мы, правда, часто называем вино шампанским Так вот, суть ее заключается в том, что сначала мы делаем вино, можем выдерживать, можем не выдерживать, то есть там много всяких есть нюансов. Дальше мы в это вино добавляем сахар, и дрожжи, сахар мы добавляем в виде тиражного ликюра, ну, не соль, да, то есть сначала вино, потом туда сахар, дрожжи, заливаем в бутылку, а там осуществляем вторичное брожение. После этого идет работа с осадком, когда мы смещаем осадок на горлышко, откупориваем, осадок удаляется, доливаем особым образом, да, и таким образом получаем игристый напиток по классической технологии. А, вторая технология, которая сейчас вообще очень активно распространяется И напитки, приготовленные по этой а, технологии, очень активно <смех> набирают свою популярность Это метод ансестраль или так называемое деревенское шампанское Что оно собой представляет? Это недоброд То есть вот мы поставили вино, оно бродило-бродило, еще до конца не добродило. Там еще живые дрожжи, там еще есть остаточный сахар, мы все это в бутылку Брожение завершается в бутылке, получаем газированный напиток. Можем работать с осадком, можем не работать. Можем оставить мутным для пятната, это вполне допустимо. И третья технология, которая может быть применима в домашних условиях, это технология Астиспуманте. Что собой она представляет? Мы начинаем делать вино, мы ставим сусло, регулярно его оклеиваем, Желатином регулярно снимаем с осадка, таким образом мы очень сильно уменьшаем количество питательных элементов для дрожжей. Брожение очень-очень сильно замедляется, потом тоже все это заливаем в бутылку и там оно медленно-медленно дображивает. Эта технология подходит для мускатных сортов. Вот как бы уже первое я проговорила. С технологиями разобрались. Дальше, почему хорошо нам вообще в нашей средней полосе делать э, игристые вины? А, конечно, классическая технология для кого-то может быть тяжеловато. А технология остеоспуманта может быть тоже для кого-то тяжеловато. Но вот эта средняя технология питатов, на самом деле, а в домашних условиях очень легко реализуема. И чем она хороша? Значит, Для игристых винам не обязательно высокий сахар. То есть, если у нас хотя бы есть 17 брикс, все, мы можем смело работать с этим суслом. А для игристых нам не обязательно низкая кислота. Даже наоборот, когда кислота достаточно высокая, это хорошо, потому что кислота и газация, это вообще классно, это круто, это придает особый вкус, особый шарм. Сахара мало, отлично. А, кислота полностью не ушла, кислоты, кислоты многовато. А, отлично, чуть-чуть виноградик, допустим, не дозрел, не дотянулся и кондиции. А, тоже отлично. То есть нам с этой технологией работать удобно. Ну а теперь переходим уже к обсуждению конкретно сортов, и где-то попутно еще немножко будем, может быть, касаться технологии. А, вообще, во Франции а в шампании для производства вот этого классического игристого, шампанского, используются только три сорта. Шардоне, пино -нуар и пино Минье. Могут ли эти сорта расти у нас? Ну, на самом деле, большой вопрос. У меня два из них растут, но что, что из этого выйдет, выйдет как бы посмотрим. В других регионах, где производят... Вот по этой же классической технологии Там выбор сортов несколько больше Там уже добавляют рислинг Может быть, вот даже недавно мы покупали Игристые вина на пробу Может быть, там ракоцители Может быть, мацваны Я встречала в магазине в составах И бьянку, и, и молдову, и много чего еще Какие сорта точно сюда не подойдут Это сорта тонинные Хотя тоже где-то я встречала информацию, что даже из Каберне делают игристое. Но там только белая технология. Только белая, потому что все вообще, что тонинное, что имеет вот посленная тона, это нет. Для игристых не годится. Нам нужны сорта с тонкой легкой ароматикой. Из нашей коллекции, вот то, что я сама лично попробовала, я делала шампанское игристая правильно говорить по такой классической технологии из винограда сорта реформ вообще реформ у меня уже можно сказать во всем побыл и, и в сухом побыл и в классической технологии побыл и в пятнате побыл в общем во всем чем угодно конкретно из реформа получается очень интересный игристый напиток с легкими тонами груши если выдержать его побольше меня я выдерживала год вот уже закрыта в бутылке грушевые ноты остаются но отходят на задний план и больше появляются такие цветочные ноты и может быть легкий цитрус но вот знаете как кстати многих белых вин я все никак не могла характеризовать этот вкус, что, что это такое. Ну, вот если мы съели мандаринку, немножко посидели, у нас во рту образуется специфическое послевкусие. Вот такая штука появляется у многих белых вин. Можете обратить внимание, так вот, у... Игристовый из реформы это тоже есть другие сорта пока что в классической технологии я не пробовала вот у меня есть сапфира, вот она скорее всего пойдет Вообще ну, белоягодные технические сорта у которых достаточно высокая кислота они должны для этой технологии подойти ну конечно мы поскольку в домашних условиях это легче это проще мы будем говорить о технологии пятнатов и вот для пятнатов замечательно подходят все очень ароматные сорта. Вот вся припалтийская коллекция, вся вот эта вот гибридная коллекция, от которых многие там крутят носом, что ай-яй-яй, это гибриды, вот у них гибридная тона. Как раз таки все вот эти гибридные тона. Ананасы, земляники. Вот они шикарно будут подходить для пятнатов. И те же Розовые прибалты, лепсна, паланга, едвига гайлюнаса. Вот то, что дает такие приятные земляничные ноты, медовые ноты. Вот это шикарно подойдет. Также шикарно подойдут белые сорта из этой же серии. Это сэлэ. Это вардова, это сапага. Опять же, у них вот эти вот ананасные, земляничные ноты, ноты тропических фруктов. Вот эта ароматика, она будет очень хорошо сохраняться в игристом виде. Если в сухих вариантах она через некоторое время уходит, то вот игристая как раз-таки наоборот, дает возможность всю эту ароматику сохранить. Сюда же прекрасно подойдет ананасный, но ну, у меня ананасный это французская селекция, сорт очень ароматный, с таким ярким ананасом, да, как говорит его название. Для пятнатов самое то, сюда же прекрасно подойдет бриана, тоже со своим очень ярким ароматом цитрусов и тропических фруктов. То есть, вот все-все, что имеет такую высокую ароматику, оно прекрасно подойдет для пятнатов. И опять же, я уже говорила в наших условиях, чем хорошо, что даже если получается, что был короткий сезон, да, что-то пошло не так, у нас немножко не добрался сахар, чуть-чуть ягода не дозрела, то как раз таки вот в пятнатах, либо по белой технологии, либо можно чуть-чуть побродить на мезге, вся эта ароматика прекрасно проявится, и мы получим хороший вкусный напиток, который хранится более-менее, нормально будет, потому что под давлением углекислого газа, даже если у нас низкий уровень алкоголя в напитке, все прекрасно сохраняется. Подробно на характеристике каждого сорта я останавливаться не буду. Есть отдельное видео, обзор всех моих технических сортов. Скажу кратенько, только общее вообще, что объединяет вот все эти сорта, это достаточно хорошая устойчивость к заболеваниям, к неблагоприятным погодным явлениям. Вот вся, вся эта прибалтийская коллекция и не только хорошо созревает в наших условиях и конкретно у моих, и дает нормальную ягоду как раз таки для производства вот этих самых игристых напитков и о, поскольку я с ними работаю уже несколько лет, я поэкспериментировала уже из такой технологии, из такой то конечно теперь, вот, когда я пробовала все это в пятнатах, то э, из... Этих сортов я делала только пятнаты. Все, уже с сухими вариантами я не балуюсь. Мне, мне так проще, да, мне так легче и мне так вкуснее. Ну и еще технология Астис Когда мы все время оклеиваем, все время снимаем с осадка. Эта технология изначально разрабатывалась для мускатов. Почему? Потому что в мускатах идеально оставить все-таки Немножко сахара, именно в таком варианте мускаты себя проявляют лучше всего. И из таких сортов у меня зигиреба в моей коллекции. Вот в прошлом году я делала как раз таки применяя вот эту технологию асти спуманта. Ну, напиток получился очень вкусный, очень хороший. Единственный недостаток зигиреба. То, что он может перезревать. И в прошлом году у него паш был 3,9. Это очень высокий пааж. В принципе, для работы с виноградным суслом. То есть к Егереву очень хорошо было бы, ну, либо раньше его снимать, но там так получилось. Там шли дожды, поэтому мы ждали, пока немножко восстановится сахар. И... Поэтому так получилось. То есть либо его снимать чуть раньше по возможности, либо вариант номер два, ему в пару садить кого-то с высокой кислотой чтобы все-таки был более-менее нормальный паш, ну, и вот меньше будет окисления. Меньше будет окисления, работать будет проще, и а, напиток получится вкуснее. Вот все, все было замечательно. Такой очень конфетный вкус, очень конфетное послевкусие. Долгое-долгое. Глоточек глотнул, а шлейф во рту остается несколько минут. Но вот кислоты не хватало. Уже <смех> мы привыкли к тому, что кислота все-таки а в вине, в греистом вине. Тем более она должна быть. И вот а, зигиря бы не хватало. То есть там уже можно смотреть сроки. Повторю, что у нас ну, так получилось, он был снят а, именно в такое время. Ну, либо садить какую-то еще к нему пару. В принципе, синие сорта с мускатом тоже можно использовать для такого типа напитков. Единственное, что мы их не держим долго на мезге, либо делаем по белой технологии, ну, либо держим на мезге совсем чуть-чуть. Кстати, вот все, что я делала для пятнатов, вот из всех прибалтов, я всех их сбраживала на мезге где-то дня 3-4. То есть, опять же, для домашних условий, для того, когда мы не имеем пресса, да, у нас нет какого-то специального оборудования, то тоже замечательно с этими сортами работать, с ними легко, и те же прибалты, они... Особо не окисляются, несмотря на то, что они бродят в открытых емкостях. и бродят на мисге. Тем не менее, вот игристые вины, и из них получаются очень замечательные. Вот как раз-таки нотки ананаса, нотки всех этих тропических фруктов, они там прослеживаются. То есть, в принципе, вот для технологии пятна нам могут подойти абсолютно все ароматные сорта. Можно пробовать не из очень ароматных, можно что-то смешивать. Единственное, что точно не подойдет, я уже говорила, это очень тонинные сорта, типа Каберне, типа Турана, которые изначально даже ягоду пробуешь, и она прям такая вся терпкая. Вот это не подойдет, все остальное можно пробовать. А что касается самой технологии, никаких сложностей там нет. Единственное, что да, нужны бутылки. Это могут быть бутылки под пробку, то есть вот как под пивной, а либо это могут быть бутылки с керамической бюдельной пробкой. И то, и другое сейчас в продаже есть, все это можно найти и сделать дома прекрасный игристый напиток, который будет вас радовать и от которого с утра у вас голова останется свежей. Ну и по срокам, в принципе, к Новому году уже первые пятнаты можно пробовать. Но исходя из моего опыта, скажу, что наибольшего своего развития дальше просто не держали. Но самые вкусные пятнаты вот из всей этой прибалтийской коллекции получаются примерно где-то апрель-май. Вот к этому времени они становятся, их аромат достигает пика, может, конечно, я их пробовала даже не на пике, может быть, еще там что-то развивается, но были небольшие количество, поэтому дальше поддержать не удалось, но интенсивность аромата, например, декабрь-январь интенсивность аромата апрель, она будет отличаться, То есть вот чуть-чуть дальше она будет более яркая более интересная а также на канале есть отдельный плейлист по игристым винам где собраны все вот эти вот технологии пасти только я особо не делала но я думаю что в следующем сезоне как раз когда мы соберем очередной урожай нашего винограда обязательно что-то из этого будет